Всем привет дорогие друзья, вы на канале Samsung просто И сегодня хочу вас в этом видосике познакомить с официальным клиентом для наушников Samsung Под управлением Windows Вот такой вот есть официальный клиент Сейчас я закрыл наушники, сейчас я их открыл Они автоматически подключаются Здесь все то же самое, что работает на, у нас на смартфоне Клиент вообще один в один. И, как я уже сказал, он официальный. Это радует. Здесь же у нас, смотрите, сенсорное управление. Можно поменять все. Вообще все в точности такое же. Эквалайзер. Быстрое подключение наушников, пожалуйста. Обнаружение в науш... для звонков. Дальше. Фоновые звуки, сброс, специальные возможности, проверка обновления, советы, ну и так далее, и в тому подобное. В этом плане просто отличнейшая вещь. Я им нашел его только позавчера, хотя я понимаю, что он намного дольше, я так понимаю, уже находится в официальном магазине Microsoft. Я его скачал именно отсюда. Ссылочку дам на него же. Где уже не помню сейчас. ну где-то здесь, короче, я это дело все нашел. Поэтому ссылочка будет в описании видео. Если у вас винда, качайте и пользуйтесь. Достаточно классная тема. Ну и не забудьте подписаться на канальчик. Потихонечку, помаленечку. Сейчас все-таки буду заводить видосики. -то и стараться писать их почаще. Пока.